Друзья, добрый день! На связи Максим Петров, независимый финансовый советник, управляющий партнер проекта Max Capital. У меня еще есть свой собственный капитал, у меня есть объекты недвижимости, у меня есть участие в определенных бизнесах, да, в которых я принимаю участие. А у меня есть в том числе тренинговый бизнес, да, откуда я получаю деньги и откуда образуется прибыль. И в этом состоянии получается, что я понимаю, в кризис всегда есть возможности, шикарные возможности. Я действительно сейчас готовлюсь и понимаю, что у меня очень серьезно развивается бизнес, достаточно большое, э, за большое число запросов на то, чтобы было личное сопровождение от меня или от моих сотрудников. А толковых сотрудников, как всегда, достаточно тяжело найти. Поэтому я просто коплю сейчас кэш, и я знаю, что через полгода-год я могу приходить к своим бывшим коллегам, которые говорили, как вообще вот это вот как бы неинтересно, да, я хочу работать в надежном Сбербанке, получать свою зарплату. Вот я понимаю, что я могу усилиться. Это тоже возможность. И вот куда вложить? В золото, в доллары в евро, в рубли, какое пропорциональное соотношение, да? то есть, что спасет, когда все начинает падать. Вот это вот хочется рассказать, почему этим не поделиться, если человек сохранит деньги, он потом ко мне же придет и спросит, слушай, Максима, а что сделать, чтобы их стало больше? Да, кризис произошел, все упали, я при своих деньгах остался. Что ты посоветуешь сейчас сделать? И здесь тоже, естественно, есть, что сказать по этому поводу.